Всем хай, моё Соник, у сегодня «А новая «А мини-игра вместе с подписчиками. «А вот, сейчас поздороваются все с вами. <Се> Чё никто не здоровается-то? Привет, это подписчики. Вот, короче. И сегодня у нас режим растения против зомби. Вот, смотрите. Давайте вкратце расскажу. Про в общем, ну, вы знаете эту игру. Вот эти зоны, должны подарить растения и забрать мозги. Так вот, здесь точно так же. Но в правом старсе. Да-да, лайк. И давайте покупаться. спели молодцы ну, а мы сейчас вам покажем как играть обязательно подписать подписывайтесь на мой, на мой канал стараемся подписчики в моем клубе находится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 это метатель победил. Жалко, жалко. У меня растение метатель победило. Да вот это вот горахастрел там стреляет. Сейчас сначала надо бусты. Ой, тут вот видишь. стреляют. Сп... Ой, уже одолели. Я жалко. <говорит> Постели подобрать так тут вообще есть читатели а, точно, вот сейчас попробуем сыграть за Бонг Этот... Этот грохострел. Грохострел. не буду, как мне пойдет. было. реально тут надо банк брать. Healthy asa cage Да, давайте, храптовать <мех> Прикольно. <ты> так. <мех> <мех> <мех> так. Смотрите, вот пружинки. Давайте поставим. <мех> ну, прикольная идея будет. Розетку, сам, и... <мех> так. Косинки, вот, и улетел. Теперь это будет сложнее чуть-чуть. Вылетим. Вот. вот, давайте озвучим Oh, Кто играл в России против зомби когда-нибудь? Я вот играл, знаю. Буду дальше играть. если лайки скажут вам. Записать. <музык> <музык> <музык> злиться, такой. Сейчас Пожалуйста, смотрите. Да, и как и кактусы. И кактусы, да, кактусы есть еще. Но кактусы по нашим. Блин. Какие будет два зомби? Все это метатель, конечно же. Вот так сказать. Все я рассказал. да да ну короче, озвучу, озвучу потом ну, вот смотрите, побежали верхнюю линию оборонять, могу вот смотрите, вот, газонокосилка к которую вставать нельзя на растения и надо защищаться от них от растений где стоят там и он должен стоять я такой, когда, пацаны, рядом зомби. Вот и все. Вот тогда я такой, блин, Убили. Убили одного нашего. Эх, я один остался. Не знаю, где сейчас зомби. Идт. Мы... Ага, вс. Вс. Гузукасино попался. Их убили зампаля Всё, у теперь И он банк пошел да И а -а -а. Офигеть Прикольно получилось, честно Очень прикольно Сейчас он убил И вопросика я буду. Давайте я в карту и дво пригласим. Я Эдгар. Да, да за Эдгар, за доктора Эдгара зомбаса. будем играть еще доктора, создатели зомби С он создал зо парней вот он шел вот так всего еще пришел эти стрелы Горохострелов, колючих орехов И больше метателей горохо Горохострелов забирают Люди Если больше нравится Так, что уж вот. вот и как вы глядете, или вот Все. давайте, типа. растения расходуйтесь, смотрите. Все, можно и все. Пошли. Так, тик. Ай! тихо ты! Тихо-то кто-то другой не помогает. Что? Ше? Вот это... Вот это бонг-чой, конечно. Вот это бонг-чой. Еще какой бонг-чой, если честно. Вот это бонг-чой. Очень хороший бонг-чой. Они друг друга теперь убивают. Че, давайте, конечно. Упс, блин, не успел. Ладно, сейчас скажу, не бойтесь. Уже 19 минут запись, что? Да? А, да. а, да. а, да, возьму, как бы конечно, знаете, что? Один. Так, кактус, конечно. хорошо кактус возьму. Так, что карты. Карты, как, как не помогает. я, <свёздное> я пошел на нижнюю линию, так сказать. Это <смех> красивка, очень хорошо. Золосы не поставили зомби. Ничего себе. О! Видузом бар. Э, это ч, Женька не станет? Орех! Что за орех, блин, такой? Что, блин, за орех? Давай, давай. Фу. Все, Всё. Вот здесь остаются только два растения. Давайте посмотрим, как растения сложаются. Здесь красиво. Ну, Ну, думаю, нам пора завершать. Все. Дайте. вот, подписывайтесь на канал, чтобы колочь. С вами подписчики. Всем пока!